Всем привет, ребята! Меня зовут Аня и добро пожаловать на мой канал! Обязательно подпишитесь и не забудь поставить колокольчик. Я продолжаю рассказывать вам немножечко о Шотландии и, в общем, о Великобритании. И сегодня я расскажу о самых красивых островах в Шотландии. Обязательно продолжай смотреть дальше. Несомненно, самый известный и самый признанный остров Шотландии – это остров Скаль, который может похвастаться множеством просто потрясающих пейзажей, с величественными горами и феноменальными видами. Он находится недалеко от западного побережья Шотландии и соединен с материком-мостом. Так как он часто окутан туманом, его драматические пейзажи выглядят еще более мистическими сказочными фотографиями скалистых вершин, скалистых образований и морских стоков. В дополнение ко всей своей захватывающей дух природной красоте, в Скай есть множество увлекательных замков, таких как замки Армадейл и Данвеган, где вы можете совершить пешие прогулки по горной цепи Куилин, всегда являющиеся популярным времяпровождением. Самая высокая точка острова – это гора Скур-Алаздайр, возвышающая на 993 метра над уровнем моря. А крупнейший населенный пункт – портовый город Портри с красивейшими домиками у побережья. Следующий остров называется Эйк, который расположен к югу от острова Скай. Этот остров является одним из живописных и уединенных малых островов. Очень популярное и живописное место, оно может похвастаться всем. От красивых пляжей и интересных достопримечательностей до великолепных видов и замечательных возможностей для наблюдения за дикой природой. Многие едут на пароме в Айк, чтобы понаблюдать за птицами или увидеть остатки монашеской, популярной среди которых также является таинственная пещера Резни. Еще один из невероятных островов внутренних гибридов – это остров Стафа, который окружен множеством впечатляющих и крутых морских скал. Необитаемый остров можно посетить на пароме ближе лежащего острова Мулту. Вулканический по своему происхождению изолированный остров – это удовольствие плавать вокруг благодаря своим пленительным скалам, из которых выделяется сказочная пещера Фингал. Расположенная недалеко от южной части острова, пещера состоит из множества захватывающих дух базальтовых колон, которые очень напоминают известную в Северной Ирландии дорожку гиганта. Кроме того, в Стапо есть множество других морских пещер, которые посетители могут осмотреть с безмятежными пейзажами, а также увидеть птиц. С годами многие королевские особы, писатели и знаменитости посетили этот остров, который теперь является национальным природным заповедником. Льюис и Гаррис – третий по величине остров британских островов. Льюис и Гаррис разделяют на две части – равнинный Льюис и горный Харрис. В отличие от многих шотландских районов, на острове чтят кельтскую культуру. Больше половины жителей острова говорят на шотландском, кельтском языке. Он был населен в течение тысячелетий, и многие кланы считали его своим родным домом. Таким образом, мириады удивленных исторических мест Разбросаны по всему городу с многовековыми церквями и замками, которые можно найти рядом с домами Железного века и каменными кругами. Самые известные и сфотографированные – это колонишские камни. Так как замечательное место ритуала и его круг стоячих камней настолько хорошо сохранились. Кроме того, на его скалистом побережье есть много свергающих белых песчаных пляжей на которых можно отдохнуть и заняться отличными водными видами спорта в открытом море. Остров Айлей. Айлей находится всего лишь 40 километрах к северу от северного побережья Ирландии. Так как он населен тысячелетиями, множество интересных исторических и археологических достопримечательностей усеяно его неизменными землями. В то время как многие приезжают за его пейзажами, историей или чтобы увидеть щедрых птиц, обитающих в его отдаленных областях. Алей, конечно, является домом для девяти виски, куриных заводов, поэтому ни одно посещение не может быть полным, если вы не попробуете хотя бы один из его крепких и ароматных напитков. Шотландские острова. Самая северная часть Соединенного Королевства живописные и уединенные Шотландские острова, расположенные в Северной Атлантике между Шотландией, Норвегией и Фарельскими островами. Впечатляющий субарктический архипелаг, состоящий из сотни или около того островов, это удовольствие для путешествий с скалистыми побережьями и колоссальными морскими скалами, которые можно встретить рядом с множеством дикой природы, в то время как острова в основном Незменные и безлесные, их безматежные берега скрывают в себе множество красивых пляжей, а также бесчисленные бухты и скалы. Как я уже сказала, шотландские острова известны своей дикой природой, от выдр и тюленей до дельфинов и даже касаток. Несмотря на свои небольшие размеры, невероятный остров Иона, безусловно, имеет множество достопримечательностей, и был важным священным и духовным центром на протяжении веков. Расположенный во внутренних гибридах, он находится недалеко от острова Мал, и многие приезжают сюда из-за его живописной и спокойной природы и древнего аббатства, Основанное еще в 563 году нашей эры, старое аббатство, вызывающее... Благовенный трепет имеет множество привлекательных архитектурных памятников и по праву считается местом рождения кельтского христианства в Шотландии. Вдобавок ко всему в монастыре была создана знаменитая и богато иллюстрированная книга Келла. В то время, как многие люди приезжают в Иоанна Аббасова на духовное отступление, другие вместо этого исследуют все прекрасные пейзажи этого острова с большим количеством фантастической фауны и флоры и чудесными дикими цветами на выставке. Следующий остров, о котором я вам хочу рассказать, это остров Аран. Благодаря своему живописному великолепию и легкой доступности Аран издавна был популярным местом для посещения и был заселен еще в раннем неолите. Кроме феноменальных доисторических достопримечательностей, таких как стоячие камни на Махре-Муре или атмосферные могилы гигантов, посетители могут остановиться у руин замка Лохранца и хорошо сохранившегося замка и музея наследия Бродика. С таким количеством великолепных и потрясающих пейзажей Аран обязательно стоит посетить. Остров Сандра находится в архипелаге острова в заливе Ферт-оф-Клайд, практически на границе Атлантического океана и Ирландского моря. Достопримечательность острова ⁇ Маяк 15 метров, расположенный на скале. Долгое время на острове находилась таверна, которую называли одним из самых труднодоступных заведений Шотландии. Но пару лет назад остров выкупил бизнесмен Мичи Мейер, И теперь остров Сандра может арендовать любой желающий всего лишь за 2000 фунтов в день. Остров Грейт Камбро. Его иногда называют Милпортом в честь его главного города. На острове находится собор островов и полевой исследовательский центр. На острове проживает 1300 жителей. Кроме того, этот остров, который буквально создан для отдыха, славится отличным полем для гольфа и велосипедными маршрутами. Остров Джура. Джура, как и Олей славится своим производством крепкого напитка. Именно здесь, в 1948 году, Джордж Оруэлл закончил свой легендарный роман «1984». Возле побережья острова Джура находится одно из самых опасных мест – на нашей планете. Водоворот Кориврекон. Следующий остров называется Бара. Здесь находится один из самых необычных и опасных аэропортов в мире. Его взлетно-посадочные полосы расположены прямо на пляже. Также здесь обязательно нужно посетить гору Хевал, залив тюленей и замок Кисимул. Ребята, я уже буду заканчивать, потому что еще очень много интересных островов Шотландии.